скучно точно позвони своей подружке Алло привет, да. Ну как у тебя там дела? Как жизнь? Вечеринка? Когда? Блин, я же вы тоже хотел на вечеринку, но извини, я не могу с детей. Мужами на командировку уехал. Ладно, давай пока. Блин, нужно не забывать. Я должен заплатить за свою квартиру завтра уже. Надо заплатить. Хм, а почему бы не обократься соседку, прикинув с няней? Так как она знает, что я бандит. Тем более у нас одинаковые квартиры. Так что я знаю все комнаты И у нас даже дети одинаковые Только у меня нету детей Ладно, в общем, надо прикинуться няне И сделать объявление Это будет очень хорошо Ну почему дети одинаковые, я не понимаю Так, так, так, так О, повешу здесь. няня посижу с вашими дебилами мо фото о какая она красотка надо будет с ней подружиться а платка 12 тысяч так нужно аккуратненько сорвать бумажку готова сейчас иду звонить иду иду иду здравствуйте я пришёл, пришла вас ограбить ой с вами посидеть то есть, с вашими детьми мне кажется, я вас где-то видела. Это вы та бабушка, которая я уступила место в вай. Похоже, я похожу похоже на попку. Ах так, получай! Ах ты. Ну ладно, идите по своим делам, я с вами, с вашими детьми посижу. Ну хорошо, давайте вы повеселитесь. Итак, теперь моя цель притвориться нормальной няней и убедиться, чтобы дети спали. Кто тут у нас? Привет, девочка. Я мальчик. Мне все равно. Я руки быстрее спать. Но я не хочу спать. Посмотрим, что у нас здесь. А? Ребенок спить не будет. Ты uh! что, фигел? Ты так спать не умеешь? Ребенок спит, не будет. А ну, отсюда. <скас> Господи. Да ну, блин, этот парик, он меня уже задолбал. Хай тут валяется, я лучше в шапки пойду. Все, время проведать мелко. У, uh, мне точно такой же ножик. Я нашел то, что искал. Что вы делаете? А, вот, да, держи, конечно. Я тут тебе хотел немножечко денежек дать, да, бери. Все, а я пошел, да, да. Здравствуйте. Я аниматор-клоун. Я пришел к ребенку. Это вы мне заказывали? Я заказывал! О, молочко. А? Нет! брат, типа, в ситуацию. Вот держи вот такой фонарик всего-то за 100 долларов. Будешь покупать? Да, да, конечно, буду. Давайте... Все, спасибо. Все, пора Же клоун. Ну ладно, давай пока.